ЖК, дом у дендрария, квартира с видом на море и дендрарий. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске рад поделиться с вами очередным крутым предложением. Квартира с видом на море на Дендрарий в жилом комплексе Дом у Дендрария. Начинаю свой обзор со сквера Фестивальный. Дом находится прямо возле этого сквера. Вот там, где флаги, достаточно большая бесплатная парковка. Это я к чему. Если вдруг возле дома вы не найдете парковочное место, можно припарковаться здесь и пройти несколько минут пешком. Это нижняя часть Дендрария, там Новая Александрия. Там же цирк, это верхняя часть Дендрария. И, как видите, место абсолютно ровное. До нашего дома идти буквально несколько минут. Хороший сделали сквер. Можно здесь погулять с коляской, можно пофотографироваться. Посидеть на лавочке вот тут, в теньке, в бамбуковой роще. Если что, можно даже прибухнуть. И здесь же еще есть набережная речки Бзугу. Вот так она выглядит. Здесь же достаточно хорошая детская площадка. Вот там спортивная площадка. Возле мойки, кстати, есть еще достаточно большое пространство для парковок. Вышли вот такие из дома и по абсолютно ровной дороге идете на пляж. Ближайший пляж цирк. Буквально 10 минут пешком. Вот про эти парковочные места я говорил, которые возле мойки. А мойка вот, прямо за елочкой. И вот он, виднеется на горизонте, наш жилой комплекс, дом у Дендрария. Автобусная остановка прямо возле дома. Там на горизонте мини-маркет, пекарня, пиццерия. Вот так выглядит дом. Территория, само собой, закрытая. Есть шлагбаум, соответственно, у вас будет пульт от шлагбаума, и вы сможете заезжать на бесплатную парковку. Смотрите, какое лёво. Красивое ландшафтное озеленение, мусорные баки возле дома – это хорошо. Смотрите, никакого самозахвата, никаких лягушек. Кто успел, тот припарковался. Вот этого многого стоит. Я про ландшафтное озеленение, про лавочки, про мусорные баки – за домом тоже есть парковочные места. Пошел слепой дождик. Кстати, я на Фабрициуса вчера очень даже неплохо справился с потопом. А вот Донскую пасечную затопило капитально. Детская площадка имеется. Опорная стенка выложена плиткой. Вечером тут все горит. Подсветки. Ну что, мы идем смотреть квартиру. Если к вам будет приезжать много гостей, вы их тут же на первом этаже можете селить в атмосферу парк. Это небольшой отель. Пандус для колясок. И не только. В подъезде стоят цветочки. Смотрите, как все цивильно сделано. Лифта 4. Это общий балкон. Заходим в квартиру. Кстати, цена прям подарок. Общая площадь. 56 метров с левой стороны место под санузел сделана стяжка разводка электрики санузел можно разделить это первая спальня с выходом на балкон к сожалению ручки у меня нет балкон там квадрата наверное 3. то есть это место под вторую спальню это под кухню либо это все можно искать полноценная двушка что тут говорить Полноценная двушка. И еще один балкон с видом на дендрарий и с видом на море. Здорово, что сторона тихая, не на дорогу. Обожаю вид в сочетании с морем и зеленью. Полная стоимость в договоре, пройдет ипотека любого банка, сети все центральные, коммунальные платежи 2-3 тысячи в зависимости от сезона, ну плюс счетчики. Стоимость 15 миллионов, а это очень хорошая цена для данной локации, поэтому не скупитесь на лайк, подписывайтесь на канал, поставьте там обязательно колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Также подпишитесь в Телеграм, ВКонтакте. А у меня на сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит, до новых видео, пока!